Приветствую вас на нашем сайте. Что хочу сегодня рассказать, а посвятить непосредственно это видео тематике мобильных прокси, а именно не обычных мобильных прокси, а элитных мобильных прокси. Вы видите красивый баннер у нас здесь сверху. Здесь мы предлагаем пройти тест, оформить тест на элитный мобильный прокси и давайте ознакомимся, что за прокси, почему они элитные и почему их так вот выделяют. Можно открыть эту вкладку, этот баннер и, соответственно, пройти здесь некий тест, вернее, даже не тест, а мы хотели вас проинформировать, и вы ознакомитесь с техническими характеристиками этих прокси. Эти прокси не просто подняты, как говорят, в роснороде не просто подняты на мобильных модемах, на 4G модемах, да те же Huawei, а они подняты на специализированном оборудовании, непосредственно на промышленных LTE роутерах, которые поддерживают агрегацию частот. Они более стабильные, и самый главный их плюс это стабильность и скорость работы. Ротация, все то же самое, присутствует ротация и посылки, также и есть управление таймингом смены ротации IP-адреса. Можете здесь пощелкать, почитать и, соответственно, заполнить форму, ознакомиться с всей информацией, можете ставить галочки, можете не ставить и э, предоставить нам ваши данные, мы вам отпишем и предоставим тест. Но сейчас мы говорим не об этом, мы говорим сейчас о демонстрации работы мобильных прокси, элитных мобильных прокси, подчеркиваю, элитных. Э, почему назвали именно элитных? Потому что, ну, по факту они, да, элитные, потому что они от, отличаются стабильностью работы и именно поддержкой большого количества подключений. То есть, мы эти прокси можно нагружать э, и даже парсить на них, в принципе, можно. То есть, они поддерживают многопоточность и отлич, отлич, отличить от работы тех же э, серверных IP и четвертых прокси вы не сможете. Только здесь, опять же, тра трастовость. У нас высокая трастовость. Э, на свой аккаунт я приобрел два мобильных прокси, мы выдали все в админку. И, соответственно, мы здесь видим, у нас два заказа и есть два оператора. Мы будем тестировать на данный момент сейчас мегафон, Самара, локация, такой то элитный здесь один прокси. Что мы видим? Мы разворачиваем меню и мы здесь видим, соответственно, наши данные для подключения, нашу ссылку по смене IP-адреса и, соответственно, ротацию, которую мы можем задать. Но нам сейчас это не совсем интересно, мы хотим сейчас скачать просто эти прокси скачать HTTP формат, ну или HTTPS, без разницы, скачиваем эти прокси, и, соответственно, уже можно их тестировать. Формат стандартный, IP-порт, логин, пароль. Я буду тестировать эти прокси непосредственно на удаленном сервере, подключаемся по RDP, у меня сессия уже запущена. Почему на удаленном, потому что все-таки этот сервер, он поднят на виртуальном сервере, виртуальный сервер поднят на удаленном сервере, в дата-центре. Здесь гарантированная пропускная способность 200 мегабит. И, соответственно, мы здесь уже независимо можем прочекать, и наши тесты будут наиболее адекватные и правдивые, потому что мы не будем зависеть от своего проводного интернета. Здесь есть прокси-чекер у меня. Прокси-чекер. Если вам интересно, можем, могу прикрепить ссылочку. Все, я уже настроил непосредственно будем проверять на IPINFO со своим токеном. Токен обязательно, потому что некоторые соединения могут отклоняться, потому что мы будем чекать многопоточно. И соответственно лучше работать по токену. Открываем папку с прокси и здесь соответственно вставляем этот прокси. Но ну, вставляем не один, а копируем их в множественных строках. И копируем, размножаем его до тех пор, пока не будет здесь, грубо говоря, тысячи строк. У меня здесь нутепад не установлен. Давайте я раскопирую это у себя на в сервере ну вот грубо говоря сейчас давайте 20 здесь да давайте вот так 30 не давайте лучше вот ну по 30 штук тут не, не суть важно Нет, давайте вот так 25 выделяем контраце и копируем еще раз копируем ну давайте вот 5000 строк накопируем Вот 5000 строк скопировали, э, скопировали весь объем, переходим и вставляем вот сюда эти все значения. Мы будем тестировать, сохраняем файл, мы будем тестировать на многопоточность. То есть я сохранил один прокси, размножил его на 5000 строк и, соответственно, э, в прокси-чекере мы указываем количество потоков. вот здесь вот. И э, на самом деле этот элитный прокси он выдерживает 1000 потоков. Ну давайте начнем. Ну, давайте заявленный сразу с тысячу потоков начнем чекать И посмотрим, как поведет себя это, эти прокси Часть невалидов может быть, часть... Ну, очень маленький процент должен быть невалидов То есть, если сравнивать с обычным Huawei модемом Huawei, да, наш любимый Huawei E3372 Любимый всеми, да Он не держит то ТЦП-включение на постоянной основе То есть, если нагружать его даже вот 5000 строк, 5000 раз чекать вот соответственно он там отвалится и будет очень много бедов потому что он нагревается и вообще он не предназначен для таких массовых, массовых нагрузок нажимаем старт. здесь есть кнопка статистика где мы можем увидеть вот сколько уже количество 5000 строк. ну вот софт наш вылетел ну бывает такое Это ничего страшного в этом нету переоткрываем наш софт ну, видимо может 1000 потоков ему и не нравится может он и не будет даже чекать 1000 потоков Давайте он запустится. Вот запустился. Статистика 5000. Чекет 5000 строк мы видим. И на 1000 потоков мы чекаем. Вот здесь, соответственно, есть столбец good и есть столбец bad. Так, он вообще что-то вывалился. Значит, на 1000 потоков даже софт этот и не может прочекать. Ну, давайте еще раз запустим все-таки. давайте проверим на 100 потоков. Это Стандартные начальные настройки. Ставим 100 потоков и будем тестировать на 100 потоков потом увеличивать количество потоков. Вот чек пошел из 5000. Посмотрим, как он прочекает на 100 потоков, сколько будет бедов. Ну, по факту, должны быть на 100 потоков вообще будет минимально. То есть, если взять обычный модем и размножить на 5000 строк и запустить в многопотоки чек, то там ну, будет где-то процентов, наверное, 30-20 процентов невалида. То есть, это говорит о том, что модем, бытовой модем, подключенный в USB-порт, не может вытянуть большое количество потоков. Вот, прочекались наши прокси. Что мы видим? То, что ни одного нету невалида. То есть все прокси валидные, и, соответственно, наш, наш прокси, элитный, который предназначен для высоконагруженных проектов, он держит количество потоков. Давайте сделаем 200 потоков и нажмем старт. Запустили в 200 потоков. Как видим, чек идет. Ну, возможно, там какой-то минимальный процент невалидов может быть. Здесь мы не отрицаем все-таки. Надо посмотреть еще, есть ли там настроена ротация. Нет, тоже нет бедов. Давайте посмотрим, настроена ли у нас ротация. У нас ротация нет, стоит 0 минут. То есть ротация работает в данном случае только по ссылке. Давайте вернемся и попробуем подчекать уже на 300 потоков. То есть будем увеличивать количество потоков, потому что я думаю, ну на тысячу потоков у нас здесь не получится прочекать, потому что, ну, или софт не вытянет, или не вытянет, Пропускная способность будет какие-то либо баги и так далее. Ну то есть на 1000 потоков, возможно, он даже не вытянет. Но вот 300 потоков тоже хорошо чекает и достаточно неплохо. То есть ни одного беда я не вижу. Давайте сделаем 500 потоков, и данный чекер больше нам не позволит просто напросто дальше функционал или Пропускная способность этого сервера просто не способна сделать большее количество подключений. Ну, вот на 500 потоков проходит чек. Видим то, что у нас в принципе нету бэдов. Вот все прокси, все валидные. То есть на, если сравнивать с обычным модемом, то у нас гарантированно здесь было бы уже 1000 или 2000 бэдов. Давайте посмотрим, будем дальше увеличивать, пока наш софт просто не зависит. Вот на 600 потоков какие-то пошли бэды но они незначительны и здесь возможно непонятно с чем возможно наш или сайт и PINFO отвергает подключение или наш софт просто напросто не выдерживает количество потоков что мы делаем ну я вам скажу честно я давал клиенту который работает в многопотоке он открывает 30 вкладок браузера то есть он сел он делает накручивает поведенческий фактор и он насколько я знаю, он открывает 30 вкладок одновременно и работает в тысячу потоков. То есть, что мы делали? Мы, он запускал работу, и я измерял количество TCP-подключений на Linux, и на его порту, который он подключался на Proxy, я, я понимал, что примерно он где-то в районе тысячи потоков держит, и у него все стабильно, прекрасно работало. Давайте сделаем, вот на 500 потоков вроде как бы нормально чекало, что мы сделаем? Мы только в папку «Чек» зайдем и сделаем здесь не 5000 строк, а вот я его, его копернул раза, давайте, наверное раз, два, три четыре, пять давайте десять раз, то есть получается да, копернул, и на 500 потоках мы запустим, нажмем старт, здесь должно быть 50 тысяч да, вот 50 тысяч прокси на 500 потоков будем чекать и посмотрим как это проработает, 500 потоков, чекаем 550 тысяч прокси. Вернее, один прокси за в 50 тысяч строк Вот какие-то пошли проценты невалидов, но это все, в принципе, ерунда. Главное, чтобы не переваливало за большое, огромное количество, и чтобы эти беды шли не подряд. Если подряд они идут, то, соответственно, это значит, что у нас где-то мы уперлись. Ну, вот был какой-то промежуток времени, когда у нас... Невалиды пошли. Но что я могу сказать? Это очень хороший результат, когда у нас из двадцати тысяч, там или даже больше, из 50 тысяч будет невалидов но ну, в районе тысячи штук. То есть вот сейчас вот полную нагрузку. У меня сервер непосредственно в моей близости слышу, как он нагружается. То есть он формат у 1 стойка, стоечный формат сервер многоядерный, двухпроцессорный, то есть железо такое, которое устанавливается в дата центр ну, где-то в районе тысячи невалидов, с 50 тысяч на 500 потоков, и то здесь не совсем известно, в чем именно проблема. Я думаю, даже дело не в прокси. Давайте, что мы сделаем. Сейчас я найду команду, которая считает количество подключений, и наглядно в Linux проверим, сколько количества подключений мы делали на самом деле. Так, что мы сейчас делаем? Мы сейчас запустим также прокси-чекер в многопотоке и в, на Линуксе. Я продемонстрирую непосредственно, сколько э, количество TCP подключения делает э, в этот в реальный момент времени. Запускаем также на 500 потоков 550 тысяч строк. Нажимаем Start. Сейчас посмотрим, что запустился софт. Пошли чеки у нас. И мы перейдем уже в Linux и посмотрим, э, сколько у нас потоков. Ну вот, пошли чеки у нас. Переходим. В Linux нам сервер день непосредственно поднятый прокси вызываем вот такую вот команду где 44779 это наш порт по которому мы подключились ну вот как мы видим сейчас 794 количество TCP подключений ну вот с обновлением раз в 2 секунды у нас обновляется информация то есть по факту давайте вот так сделаем ну, вот видно да окно то есть здесь 768 подключений у нас идет по факту мы указали 500, но подключение больше, чем положено. Ну, то есть он отрабатывает чуть-чуть больше. 617 TCP подключение, 634 TCP подключения. Ну, то есть мы онлайн а, в чекере видим, то, что у нас все-таки работает. То есть количество TCP подключения оно наглядно отображается у нас а, в консоли Linux. Это тоже очень интересно, когда нам непосредственно нужно понимать, правильно ли у нас а, чекер отрабатывает и наглядно видим количество ТЦП подключений. То есть на данный момент я вам демонстрирую, что наш элитный прокси, он выдерживает э, нагрузку. И как раз он рассчитан для тех людей, которые работают в браузере многопоточно и открывают много вкладок. Ну или, конечно, или, допустим, парсит какую-либо информацию о сайтах. Или вообще, кто любит комфортно работать в браузере и не наблюдать каких-то зависаний или лагов, или э, длительного открытия страниц. Ну вот в этот раз чуть побольше у нас Бэдов. И сейчас они вот смотрю посыпались но это наверное возможно пошел и реконнект надо проверить точно отключен ли реконнект или нет или какие-то все-таки есть лаги со стороны прокси ну вот раз больше да смотрите больше немножко больше бедов но это опять же тест который я делаю через этот прокси чекер на самом деле это все проверяется в работе когда вы загружаете какой-либо свой проект и смотрите уже, как он отрабатывает. И если есть логи, то смотрите количество ошибок. Давайте выключим этот прокси Checker. Давайте укажем не 500 подключений, а, допустим, 100 TCP подключений. Здесь указываем 100 TCP подключений, нажимаем старт и смотрим, сколько будет на самом деле в Linux. Ну вот, видно, что 100 TCP подключений, 114 tcp подключений. Ну, то есть наш софт работает. Вернее, не наш софт, а веб-прокси-чекер, который мы используем. Я его прикреплю непосредственно под видео, и вы можете его использовать. Давайте второй тест, который мы сделаем. Мы нажмем стоп и выключим прокси-чекер. Мы замерим скорость на прокси непосредственно через браузер. Что мы делаем? Мы переходим в настройки браузера и забиваем наш IP-адрес. У меня в данном случае уже он забит. Берем наш порт, логин, пароль для подключения логин пароль удаляем нажимаем ОК OK. ну, давайте на сайт перейдем нас запрашивает авторизацию мы забиваем авторизацию сохраняем если вам нужно обновляем и видим то что здесь IP адрес какой -то. после этого мы переходим на сайт по проверке скорости ну допустим наш любимый сайт он открывается без каких-либо задержек или там каких-то лагов и нажимаем Go нас предел что оператор Мегафон 223. 223, все верно. И ждем, пока он найдет сервер, до которого будет замерять скорость. Выбрал сервер. пинг 80, что достаточно хорошо. И скорость у нас в данном случае, вот, ну, 20 есть, да. Ну, вот он раскачивает даже до 30 37, да, 38. Ну, то есть достаточно хорошая скорость, которая позволяет нам работать комфортно. Опять же, если сравнивать с модемами Huawei 3372, они могут и показать такие же параметры, скорости. Но на TCP подключениях или работе в браузере они не выдержат. То есть они будут лагать уже после третьей или четвертой вкладки, когда вы открываете какую-либо вкладку браузера, и все, она будет подвисать. То есть если... Ну, давайте вот откроем какую-нибудь видюшку. И то и здесь, в данном случае, настроена антенна, не на стопроцентный сигнал, где-то а, ловит, ну, в районе, наверное, 60%. А, и обычная антенна установлена, то есть не направленная, обычный, именно сам промышленный роутер находится в помещении. То есть, что мы можем сказать, что если мы усилим сигнал на 100%, то результат будет еще лучше. Открываем YouTube. Как видим, все подгружается достаточно комфортно. Ну, и открываем любое видео, там, какое вам понравилось. Ну, вот. Ну что, да, это будет. Ну, а в написано, что она у вас переворачивалась. Пропускаем рекламу. Ну, давайте вот. Большие выставим. Города. Выставим. 1080 Большие разрешение. Города. Давайте убавим звук. Ну вот, смотрите, как и загружается. То есть, если мотнуть на 1080 с Full HD, то он, в принципе, все, разгрузил и дальше пошел. То есть, по сути, я не замечаю, что работаю под прокси, и страница грузится и просто, просто идеально, потому что RDP. Но прогрузка уже вон прошла, и все работает. На плей не нажал. Давайте перейдем на сайт 2x.ru. Что мы здесь посмотрим? Что у нас? Россия, Самара, Мегафон, наш IP-адрес. Ну и давайте посмотрим, как работает смена IP-адреса по ссылке Закроем все лишнее. Вот наша ссылочка, мы нажимаем на нее. Ну, Где-то в районе 10 секунд смена IP-адреса. Полностью процесс прогрузки ссылки а на самом деле IP-адрес в районе 5 секунд меняется. Просто пока идет обращение непосредственно по ссылке к скриптам, последовательность выполнения скриптов, которая окончательно меняет IP-адрес на роутере. На самом деле где-то в районе 5 секунд, но сам процесс подгрузки ссылки и срабатывания скриптов с ним занимает именно где-то в районе 10 секунд, а обрыв соединений не более 5 секунд у нас наблюдается. Ну вот давайте перейдем на сайт по проверке IP-адреса, обновим страницу, вот он поменялся на нас IP-адрес. Давайте еще раз сменим. Наш IP-адрес. Давайте вот так сделаем. Так будет удобнее. Вот наша ссылка. Нажимаем ссылку. 153. Наш IP-адрес поменялся. Давайте еще раз обновим ссылку. 153. 159. То есть, это все достаточно, в принципе, быстро работает. Смена IP-адреса работает. Также напоминаю то, что можно установить и по тайм таймауту смену IP-адреса. На этом все. Если у вас остались вопросы, или вы хотите взять на тест от мобильный прокси, элитный, то пишите, в принципе, или сразу напрямую в телеграм мне админу, или непосредственно пройдите тест, и мы вам отпишем в обратную связь а это или в телеграме или ВКонтакте. На этом до свидания. Пока-пока.